Всем огромный привет! Всем огромный привет! Очень рада всех вас видеть. Итак, еще раз всем привет. Будем сразу начать. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира это лунные узлы в знаках зодиака. По сути, лунные узлы в знаках показывают нам модель поведения человека. Южный узел показывает привычную модель поведения. Это те стратегии, поведения, которые, в принципе, заложены с рождения. Поэтому вести себя в соответствии с положением южного узла очень легко. Это происходит прямо на автомате. Соответственно, тот знак, в котором находится северный узел, это всегда ровно противоположный знак. Это те качества характера, которые нужно в себе развивать для того, чтобы быть более эффективным и для того, чтобы перед вами открывались новые и новые возможности. То есть это ваш личный путь развития. Для того, чтобы увидеть, в каких знаках у вас находятся лунные узлы, вам достаточно построить свою натальную карту в любой онлайн-программе, и при этом, даже если вы не знаете свое точное время рождения, то эта информация все равно будет применима, так как положение узлов именно в знаках не зависит от вашего времени рождения. Так что сегодня мы с вами будем говорить о максимально применимых на практиках вещах. Даже информация будет полезна для тех, кто новичок в астрологии и еще не умеет строить свою натальную карту. Итак, по сути мы с вами сегодня поговорим, чем чревато то если человек будет останавливаться на южном узле, то есть как качества этого знака начнут вредить в его жизни. Мы с вами говорили о том, что в принципе южный узел – это и таланты, это то, что мы можем с легкостью применять, но дело в том, что на этих качествах нельзя останавливаться. Нужно развивать не только качество южного узла, но и качество северного узла. Если этого не происходит, в таком случае южный узел и качество этого знака, в котором находится южный узел – начинают выступать как вредители в жизни человека. И казалось бы, что, человек, что бы человек ни делал, это не воспринимается должным образом. И сразу хочу сделать еще одно такое важное замечание, что положение узлов в знаках и домах — это не одно и то же. То есть сегодня мы с вами будем говорить о том, что, к примеру, восходящий узел находится в овне, а южный узел в весах. Но это не касается тех случаев, если восходящий узел находится в первом доме, а южный узел в седьмом. Информация по знакам и по домам отличается, поэтому учитывайте этот момент, и чтобы не возникало путаницы. Итак, начнем мы с положения, когда восходящий узел находится в овне, а нисходящий узел в весах. Для человека привычная модель поведения, это то, что прямо вот заводские установки, то, что изначально присутствует в его характере, это испытывать сомнения, колебаться, бесконечно сравнивать новые возможности и из этого эти возможности упускать. И обычно такой человек, прежде чем принимает важные решения, советуется. И уже зависимо от того, какой совет он услышит, такое решение он и будет принимать. Поэтому южный узел в весах, при избытке, создает проблемы, которые связаны с тем, что человек постоянно упускает благоприятные возможности из-за этого, что он... Попросту очень долго размышляет. Также он склонен обзаводиться большим количеством связей, и зачастую это совершенно ненужные связи. То есть его в этих отношениях используют. И при этом он постоянно тратит свое время и ресурсы на людей и отношения, которые ему ничего не отдают взамен. Только обременительные обязательства. Далее. Все происходит по той причине, что человек не уверен в себе и своих возможностях. Он постоянно колебается, из-за этого ищет поддержки в других людях. А другие люди эту поддержку ему не дают, а только его использовать. используют. Что же нужно делать, чтобы исправить ситуацию? Нужно развивать новый стиль поведения. Первое стараться быть решительным, энергичным, инициативным, то есть не ждать с моря погоды, а самому менять что-то в своей жизни, не ждать одобрения, а действовать первым, не бояться сделать ошибку. Ошибка – это ждать и ничего не делать, вот в данном случае. Также таким людям нужно учиться проявлять агрессию, как бы это странно ни звучало. Просто при таком положении люди склонны подавлять свои отрицательные, каким кажется, кажется эмоции. То есть они будут стараться полностью себя сдерживать в каких-то конфликтных ситуациях, при этом они будут пренебрегать своими возможностями ради того, чтобы не вступать в конфликт, чтобы не было какой-то напряженной ситуации. И по таким людям начинают ездить, и их начинают использовать. Дальше, этим людям нужно учиться рассчитывать на себя, то есть не ждать кого-то и его одобрения ради того, чтобы начать что-то в своей жизни, а думать, как я сам могу что-либо начать, что мне нужно для того, чтобы не зависеть от других, а делать то, что я считаю нужным, то, что мне близко. Также нужно учиться отбрасывать сомнения, колебания перед тем, как что-то сделать. И еще важнейший момент, если уже человек что-то сделал и допустил ошибку, ни в коем случае не сожалеть и не высасывать самому из себя энергию. Эти люди склонны казнить себя за свою же инициативу. То есть они боятся вот что-то сделать самостоятельно, не посоветовавшись. И если они все же это делают, и вдруг у них ничего не получается, они будут себя за это мысленно казнить, изводить и винить в том, что они допустили эту ошибку. Поэтому таким людям нужно научиться принимать себя и свои решения. Это самое, самое важное. Переходим с вами к положению, когда восходящий узел будет в тельце, а нисходящий узел будет в «Скорпионе». То есть привычный стиль поведения — это операция на знак «Скорпион». Жить постоянно в глубоких переживаниях, проводить в своей жизни борьбу за власть, за сферы влияния, стремиться решать свои проблемы руками совершенно других людей, быть скрытым и таинственным. То есть постоянно какие-то интриги, скандалы и расследования в жизни происходят. И это, соответственно, при избытке будет давать э, очень характерные проблемы. Э, первое – это отсутствие искренних взаимоотношений. То есть если человек постоянно подозревает в чем-то другого человека, если он постоянно сомневается и живет как на иголках, ему сложно построить доверительные отношения. Также очень сложно таким людям строить отношения, которые будут взаимовыгодные, отношения, в которых энергия материальная в том числе протекает от одного партнера к другому, так как человек больше склонен рассчитывать на себя. Из-за этого он отягощает себя своей же властью и чувствует себя в ответе за всех, кого приручил и поэтому истощает себя и изводит себя этим. Соответственно, он может обращать внимание именно на какие-то жизненные проблемы и передряги, жить в этом, вариться в этом стрессе. И из-за этого может быть банальная утомленность из-за проблем, которые ему, кажется, повсюду находятся. И, соответственно, это все будет порождать недоверие к близким, так как может быть такой момент, что человек будет сосредотачивать свое внимание именно на каких-то отрицательных сторонах личности, своих близких и знакомых. Что же нужно делать, чтобы выйти из этого состояния, как это прорабатывать, какой же рекомендуемый стиль поведения? Первое- быть практичным. Заниматься чем-то основательным в жизни, то есть не искать какой-то сиюминутный доход и выгоду, не рассчитывать на кого-то, не пользоваться чужими ресурсами, а учиться зарабатывать самому. Браться за реальное дело и упорно им заниматься. То есть нужно вот это фиксированность в себе развивать, постоянство. Если я уже берусь за это дело, я его довожу до конца. Дальше не размениваться по мелочам и не попадать в разные передряги. То есть таких людей часто могут втягивать в какие-то стрессовые ситуации, которые вообще их не касаются. Вот от этого нужно находиться в стороне. Дальше. Нужно учиться получать удовольствие от жизни, то есть сосредотачивать свое внимание на позитиве, фокусировать себя на том, а что мне нравится, как мне сделать этот день лучше, приятнее. Учиться распоряжаться по хозяйски своими ресурсами, то есть не разбрасываться, ценить то, что имеешь. Следующая парочка узлов, которую мы рассмотрим, как вы уже догадались, нисходящие в стрельце и восходящий в близнецах. Нисходящий в стрельце привычная модель поведения это не вникать в детали, а с большим оптимизмом идти на пролом и прям с идеализмом замахиваться прежде чем что-либо сделать. То есть у человека всегда какие-то грандиозные планы и он даже без раздумий начинает вот этот новый проект и он уверен в том, что все получится хорошо. И проект должен быть обязательно масштабным, он должен быть обязательно вот прям международным. И вот нисходящий узел в стрельце дает веру в свою удачу. И человек искренне считает, что он может абсолютно все. А если он вдруг чего-то не знает, он может это за один день выучить. То есть это вообще не проблема. И соответственно все-таки при избыток лунного вот этого принципа южного узла в Стрельце будет создавать проблемы. Человек будет обнаруживать, что все-таки ему не на что опереться и не на кого положиться, так как он сильно переоценил свои возможности и все то, что он делает, лопается как мыльный пузырь. И вот этот глобальный взгляд на вещи мешает решать самые простые бытовые вопросы, которые сплошь и рядом его окружают. И привычка раздавать советы другим людям тоже может присутствовать. Это может, решать, это может мешать решать, фокусировать свое внимание на своих же проблемах и заниматься их решением. Также таким людям иногда сложно услышать здравую мысль. Когда им говорят что-то простым языком, им это сложно воспринять. Им кажется, что это неправда, так как это слишком как-то просто и приземленно. Их захватывают высокопарные речи, и что-то очень сложное, философское. Желательный стиль поведения, который нужно развивать. Нужно учиться. Реально оценивать свои знания, свои возможности, детально анализировать каждый шаг и каждую информацию, искать новые знания, новые возможности и проходить процесс подготовки, прежде чем что-либо начинать. Не нужно таким людям пренебрегать советами своих друзей. Знакомых, близких людей, даже чужой человек к такому, такому нативу может что-то хорошее подсказать. Поэтому нужно всегда внимательно слушать тех, кто находится рядом. И а, такие люди должны всегда стремиться к общению с самыми простыми людьми. А, изначально может быть зал... изначально может быть заложена такая программа. Изначально может быть заложена такая программа, что вот я буду общаться только с самыми статусными и только с экспертами в своем деле, остальных я не воспринимаю. Так вот, таким людям нужно прислушиваться к мнению не только экспертов, но в первую очередь к мнению тех людей, кто окружает. И нужно жить здесь и сейчас, жить в моменте, а не послезавтрашнем дне, так как успех, по сути, состоит из наших действий, которые мы совершаем каждый день. И это наши маленькие решения, которые мы принимаем каждый день. Поэтому таким людям нужно приземлиться, заземлиться, обращать внимание на свое окружение, на повседневные дела, на полезную бытовую информацию, не витать в облаках всю жизнь. То есть их вера в себя, конечно, может им помочь, но все же нужно быть более практичными. Далее, восходящий узел в раке, южный узел в козероге. Привычный стиль поведения таких людей – быть строгими, официальными, холодными, обязательными, делать все вот по обязаловке, стремиться руководствоваться внутренними жесткими правилами рамками и ограничениями даже заниматься самоограничением и по сути по сути южный узел в козероге опять что-то со связью по сути южный узел в козероге будет давать вот прям такой взгляд без сантиментов. на это взгляд без и возможные проблемы, которые будут возникать, это то, что жизнь будет полна препятствий, и зачастую человек самих будет себе создавать, так как он слишком жестко относится к себе и к своему окружению, и он будет создавать между собой и другими людьми дистанцию, и поэтому как только будет возникать трудная ситуация, поэтому как только будет возник он будто бы будет в одиночестве, сам по себе, и из-за этого будет упускать благоприятные возможности, которые ему могут встречаться на его пути. Поэтому такому человеку нужно учиться ставить на первое место заботу о себе и о других людях он не должен подавлять свою эмоциональность, интуицию, а наоборот должен это использовать для того, чтобы преуспеть в жизни. Также не нужно бояться действовать под влиянием душевного порыва, вопреки планам и желаниям. То есть вот если человек что-то очень захотел, то нельзя себя сдерживать, нельзя себя заставлять успокоиться наоборот нужно следовать зову сердца мир тоже нужно воспринимать как переменчивое такое окружение и нужно развиваться в соответствии с тем как развивается мир вокруг просто южный узел в козероге может давать таких очень прагматичных людей, которые любят все делать по старинке, не воспринимают ничего нового, а так нельзя. То есть этим людям нужно, наоборот, открывать для себя новые грани и раскрывать себя вместе с тем, как меняется их окружение. И, по сути, нужно учиться ловить удачу за хвост. А не загонять себя в какие-то жесткие рамки и условности. Если восходящий узел находится во льве, а нисходящий в водолее, то это говорит о том, что привычный, э, привычное отношение к жизни у человека это быть отстраненным, э, увлекаться какой увлекаться какой-то идеей, пренебрегать какими-то вот людьми, которые находятся рядом. То есть человек будто бы живет в своем мире, и он оторван немножко тоже от реальной жизни. Он живет своими идеями и имеет своих авторитетов, и не воспринимает то, что находится вокруг него. И возможные проблемы, которые будут возникать, что человек слишком ставит знак равенства между собой и своей идеей. Он забывает, о собственной индивиду... он забывает о собственной индивидуальности, и человек просто настолько сосредоточен на идее. По сути, это может давать фанатизм, какие-то эксцентричные поступки, непредсказуемость. И это все будет оказывать разрушительное влияние на жизнь человека. И он будет будто бы в противостоянии с окружающими людьми, всю свою жизнь как же нужно себя вести нужно научиться видеть творческое начало и в себе и в других людях нужно понимать что идеи нужно понимать что идеи и теории очень но при этом не нужно забывать о своей индивидуальности то есть не должен человек растворить нужно учиться любить людей то есть не воспринимать только мир как абстракции, есть единомышленники и все. А нужно любить всех, кто окружает этого человека. Нужно делиться с ним теплом своего сердца, быть авторитетом для них. И невозможно, скажем, уважать другого человека, если, например, к нему нет каких-то вот нет душевной связи с этим человеком. То есть нужно учиться иметь душевную связь с другим человеком. Итак, я вижу, что вы жалуетесь, что сегодня очень плохая связь, весь нет эфир. Поэтому мы, наверное, будем сегодня завершать на этой ноте. Я постараюсь этот вопрос решить и выйду в эфир, скорее всего, завтра. Не ожидала, что будет такая плохая связь. Хорошо, я все равно этот эфир сохраню. Посмотрим, что из этого получится. Ну и до встречи завтра. Всем спасибо за внимание.